Доброго времени суток всем зрителям канала компании Радио Сила. В этом видео мы расскажем вам о портативной радиостанции Эксперт. В комплект входит инструкция на русском языке с подробным описанием основных функций. Сама радиостанция выполнена в пластиковом двухцветном корпусе на литом шасси. Антенна длиной 15 см с СМА-разъемом и рабочей частотой 136-174 и 400-520 МГц. Аккумуляторная батарея с напряжением 7,4 Вольта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 удобно лежит в руке, с лицевой стороны расположен динамик и микрофон, ниже расположен дисплей, который отображает всю необходимую для работы информацию, а под ним находится прорезиненная клавиатура. Сверху у нас не совсем обычное расположение, слева находится регулятор включения, он же отвечает за громкость радиостанции а по центру светодиодный фонарик и индикатор приема и передачи. Справа расположен разъем под антенну, как мы уже говорили по типу СМА. С левой стороны самая большая кнопка отвечает за передачу сигнала в эфир. Верхняя включает фонарик, а при длительном удержании включает сигнал тревоги на рабочей частоте. Нижняя включает радио. И при длительном удержании отключает шумоподавление. С правой стороны под заглушкой находится аксессуарный разъем по типу Kenwood для подключения гарнитуры или кабеля программирования. Сзади мы видим два контакта для зарядки аккумулятора. Минус и плюс соответственно. А также здесь у нас расположен Type-C разъем для зарядки и индикатор заряда. Вы можете заряжать как радиостанцию в сборе, так и отдельно батарею. Рабочий частотный диапазон 136, 174 и 400-520 МГц. 128 каналов памяти. Рабочее напряжение 74 В. Потребляемый ток при передаче 1,4 А. Рабочая температура от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Размеры без антенны 130 на 58 на 32 миллиметра вес 140 грамм и теперь давайте поговорим о функционале данной модели основные заявленные функции доступны через меню всего 39 пунктов сюда входит порог открытия шумоподавителя шаг изменения чистоты мощность передатчика режим энергосбережения, активация рации на передачу голосом, ширина модуляции, время работы подсветки экрана, одновременная работа двух приемников, звуковое подтверждение нажатия кнопок, ограничение времени непрерывной передачи, далее у нас идут цифровые и аналоговые тоны на прием и передачу, 14 пункт, это перестройка рабочей частоты, язык звукового сопровождения, слышимость ДТМФ тонов в вашем динамике, выбор птт ИД кода метод сканирования частот, выбор момента передачи птт ИД кода формат отображения приемника А и Б, запрет передачи на занятом канале, автоматическая блокировка клавиатуры, направление частотного сдвига, значение частотного сдвига, Сохранение частоты в память канала. Удаление частоты из памяти канала. Режим сигнала тревоги. Сканирование аналоговых и цифровых тонов. Отключение сигнала окончания передачи. Чувствительность сигнала окончания передачи. Задержка тона репитера. Тональный сигнал окончания передач. Тон открытия репитера. Информация при включении рации. Выбор языка меню. И сброс настроек. Эксперт. Это профессиональная радиостанция, выполненная на современной элементной базе. Данная модель совместима с большинством портативных радиостанций, включая самые популярные любительские диапазоны LPD и PMR. Основным преимуществом радиостанции является возможность зарядки от Type-C кабеля. А это делает ее незаменимым помощником в дальних походах на охоте и рыбалке.